Здравствуйте, меня зовут Нина Хитяева. Я нашла курсы, которые давно искала. Это обучение Smart Money. Основателями этого обучения являются Николай Котин и Елена Туманова, мой прямой куратор. Она очень грамотный специалист и помогает всем своим партнерам. Мне она тоже оказывает Помощь, если вдруг мне что-то где-то непонятно. Я сама довольно-таки много знаю чего в интернете, но начав проходить эти курсы, нашла, что у меня много пробелов. И эти пробелы восполняются обучением Smart Money. Потому что тонкостей очень много. Ведь мы все можем, в принципе, все знания можно получать в интернете. Есть бесплатные курсы, есть много роликов в интернете. Но для того, чтобы стать специалистом, нужна система. Если вы будете самостоятельно все это изучать, то для этого вам понадобятся годы. А здесь вы эту систему пройдете, ну, буквально, может быть, за месяц. Кто-то за полтора, кому-то два месяца потребуется. Потому что у каждого свой свой темп, свои знания. Кто-то знает чего-то побольше, кто-то чего-то вообще не знает и приходится изучать все с нуля. Вот эти курсы, они систематизируют все, что вы знаете и добавляют то, чего еще не знали. Поэтому я благодарна основателям этой системы Елене Тумановой, Николаю Котину. Спасибо им огромное. Если вы хотите развиваться в интернете, если это ваше желание, если это ваш бизнес, который вы будете строить, для того, чтобы строить свои команды, должны быть знания, вы должны развивать свой бренд. И этому вас научит курс Smart Money. Всего вам доброго. С вами была Нина Хитяева.